Потому что отношение к людям как к скоту ⁇ это самая сердцевина этой системы. Вида, что у нас большинство людей не то что не понимают, боятся себе в этом признаться, что это идет в самом верху, что они для них просто вторая нефть, как они говорят. Вот и все. Насчет второй нефти. Сегодня третья годовщина пожаров Кемерово, Зимней Вишни. Никто про это, конечно, не вспомнил, а я вот да, недаром затеял да, разговор про пожары. Вот Татьяна Афонина тут написала. Но а, я хочу про другое спросить. Следующий год после Зимней Вишни я посмотрел, какое количество пожаров. А, Была вся информация скрыта, но я знаю, как искать, где искать. И нашел уникальные совершенно данные. Ну, например, в Татарии. За год, mm -hmm. за следующий, после Зимней Вишни, в торговых центрах было 77 пожаров. В одной татарии, ты можешь себе представить? Mm -hmm. В одной татарии 77 пожаров. То есть каждую неделю больше, чаще, чем каждую неделю пожар в торговых центрах. по всей России это тысячи пожаров, представляешь, тысячи. И, то есть сгорела Зимняя Вишня, они все видели, там этих посадили, кого-то ловили и так далее. И ничего не изменилось. И причем это даже выходит за грани разумного, ну то есть столько не может гореть, оно почему-то горит. Вот вопрос такой, почему это все происходит? Нет, это, это, это вообще простой вопрос. Ну просто пожарная охрана, это исключительно коррупция, это только взятки. Практически во всех случаях, когда, ну шумные такие дела были с пожарами, все документы были чистенькие. Пожароопасные объекты, значит, все с актами были а безопасности, потому что они были куплены за деньги, за взятки. И поэтому с этой точки зрения коррупция, она разъедает. Все это думают, ну это вроде как деньги, а за что это и жизнь, это не только деньги. Вот таких случаев, конечно, жизнь. И, кстати, с этой с лошадью в Кемерово и в других местах. Да, да. Там же тоже все было, все было замечательно с пожарной безопасностью. Все потому, что, ну, дали денег, и все получили. И в этом случае это, это исключительно только коррупция, я считаю. Ну, процент 90. Да, бывают случаи, везде горят, ну и на Западе что-то горит, и везде, везде, в любых странах. Но... Мы же понимаем, что есть статистика, можно с этим разобраться и выявить, почему такие вещи происходят.